Короче. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Влад, и сегодня мы продолжаем, хотя не, начинаем играть в, как, Тайкон, э, Супер тайкан Тайкон. Так, давайте найдем Гринландсин, Хорн, ну, там уже занято, Антимен. короче, Гринландсин, интересно. За Халк. Халк, Халк, не, я за Халк. Всё, Всё, я халк, не. Ой, деньги халявные. Спасибо. Ну хотя бы шо там. Да я знаю, давай пропускай эту обучалку. Ух ты, блин Да я мог это получить. Да иди ты нафиг своими кэшами мне уже сейчас убьют. Автомат. Блин, я хотел калаш. Мне сразу я при входе иду. И мне уже... Этот... А ну-ка, свалилась П-90 что... мне сразу был. Прикиньте, я заспанился. Мне сразу П-90 был. Вот это меня пошвортило. Так, 50. 375. А ну-ка, а это что такое? Не, П-90 лучше. Серьезно. П-90 самый вообще топ. Ну, конечно, калашник еще лучше будет. У ну, меня походу, убивать. <Слыш> Не подходи <-то> ко мне. <Слыш> что ты творишь, что наркоман, наркоман что ли? Что ты творишь? А, -а, -а. твори какую-то дичь. Я буду защищаться. Где ты? <Слыш> Бля, <Слыш> что? -то... Какой его 800... Я бегаю и стреляю всех. Ну и вот. <смех> а мне нравится. Я, я беру и всех шмаляю. Почему бы и нет? что Кто еще ко мне Ладно. Все, больше никто. А что мне такой? Сразу взгляд такой... Твун, такой Так, а сколько там надо? 1250. Да я сейчас разбагатею. Мне уже 1100. Ой, блин В смысле Давай Оружие стреляй А ну я-то спавнился Причем бы и не Ой, машина, пошел. Все я отомстил А что он такой А типа он меня может убить а я нет блин Офигел совсем. Типа меня может, а теперь надо, мне надо бегать от него, потому что он реально меня сейчас пострелит. Блин, а я летать, мне, я летать ещё не могу. Мне надо какие-то тапки на лету. на лету на стене, на полеты. Тапки. Ох ты, блин, нападают, звери дикие нападают. Что он там шмалит? Да, я знаю. Да пройди ты через дверь эту, ё-моё. Я сгибаю. Сгибаю. Сколько? Тысячу? Нет, тысячу, тысячу. Блин, один доллар выиграл, офигеть. Вот это я везун, конечно. Ты <сюсь> один доллар выиграл. Красавчик, блин. Амдор. О, мне это понадобилось, потому что у меня тут упал. Человек! Как, как его вы убить нельзя еще? Вы? Выходи! Не хочет выходить и все такое. Я, я спрятался и все. Не убивайте меня, ага. Ну и фиг с ним. А тем временем я уже заработал. Или не заработал? 3750. Хватит там шмалять, что там шмаляет Все равно он не попадает у меня Все-таки стена У меня стена бронирована Как он, он что хочет У меня все равно ничего не получится Опа, построил У меня 36 баксов есть Я богатый, у меня 36 баксов есть Или что, рублей Не меня голодный Кто, кто ко мне, а? Их трубку ну ладно, я пойду оружку возьму. Мне надо апгрейдиться, вон. Апгрейдим. Все. Ладно, чтобы она не исчез. Да ладно, опять. Ч ⁇ пропал? Блин. Такое. Ну давай по... А, мне даже... О, все, вам хана. Все, вам... Вам хана. О-о-о. все. Я же вам говорил, что вам хана. Ну вот все. Пришло ваше время. Давайте еще. У меня К 47 пожар. Хотя мне и с этим неплохо живет. Пистолет, Серьезно. Ага, иди нафиг. Блин, да блин, ну он... я его. Чуть я его убил. В смысле, у него ХП? Я его расстрелял, нет? А что там выпало? Я, я не усвидел. Вот такое. О, пишечка. А, перезаряжайся. Ого, ничего себе. Нормально, перезаряжайся. Где я? Что я нажал? а как а, а, а? а что происходит а что а происходит Ой. ай ну и спасибо а что происходит где я почему я исчезаю а фиг... все меня это задолбало. мне какая-то фигня здесь. а что не стреляет патроны кончились а чё происходит? Странных. Что он не стреляет? А что произ... а происходит? Ладно, ладно. Походу, патрончики кончились, я не знаю. Это? А зачем мне. У меня... А че не стреляет, алё Он должен стрелять. В смысле? чем он сломался, что -ли? 250-к 250 нифига не приближается. Я пойду сам 8к. А что строить-то? Окей. Я не знаю, за одну серию сделал, э, А ч не стреляем? Алло, все, патроны кончились. Не стреляет. Пацаны, его не стреляет. Он сломался. Ладно. Молодец. Он сам себе убил. Блин, походу мои чары закончились на эти оружие. А ч не работаем, а? А ч с этими оружиями? Ничего, бракованы, что ли? Блин, какие-то бракованы, они не стреляют. Ну и ладно. А это что? я могу с ним делать не работает а нифига себе ух ты это интересно Но... не стреляет Смотри, стреляет ну, ладно хотя бы одна оружка стреляет а то вообще ни одна я не знаю сможем сможем ли мы пройти за одну и сможем ли мы пройти не пройти, ну как, короче, пройти полностью Тайкон за одну серию, я, не знаю. я думаю, что там, но нету, сколько этажей, два или три этажа, как я могу пройти? 20 долларов отдай. Не дается. А, ну кажется, Ах ты, нет, это мои деньги. Вот так. Что, меч достал? стал? У тебя его нету. 500 баксов? Вот это уже интересно. Это мало. Да, я понял. блин Да, вот так вот, доигрался. Добегался. Хотя мне просто скучно, и мне нечего делать, я не знаю. Я просто во всех шмаляю всю. Мне скучно просто. Да, что там? Ну ладно. А где я вообще? Я все, я домой пришел Я пришел домой Купил какую-то еще Фигню и все, пошел И все, тут остались эти ну, Кому-то повезло Может быть А где оружие? О, вот оружие Бежим Я успею? Не успею Давай, с... ну ладно, что мне? Снайперку? Серьезно, снайперку? Окей. О, капец. А выбросить, а выбросить нельзя. Ну все, Нам и так капец. Сейчас он заспавнится, я его перестрелю. Все, а минусы. Пацан, ты умер. В смысле, я ему голову прострелил? Что? Я такой думаю, я ему голову прострелила, он такой. Бегает еще. Ну не бегает. Что-то а бегает. Ай. Вс, одного убили и хватит. Просто нереально скучно я делаю. Так, еще нет, нельзя. Ну ладно. А я хотела... Сколько девять к Ну, флор, байс, секонд Ну, Давай, сколько Я и так упала. А, ну что тут у А ничего все равно все скучно голубый, сверли добегался тоже добегался а -а -а. ой бля, что происходит? Я вообще-то его пристрелил. <звы> Ох ты, блин. А чё он не стреляет? Он не, он не простреливается. Это бред какой. Он не простреливается, серьезно. <звы> На. Не, я не буду тебе. <звы> ты бери. Да-да-да, догоняй меня. Шей 8к, а сколько нам надо? О, 18. А у нас еще есть время побегать и повеселиться. Ч это? Лайт. Э -э, ну, давай лайфт покупай. И эту какую-то фигню. А, второй этаж. Интересно, интересно. Ага. Ну и ладно, я буду вас... Я буду сверху отстреливать. Я, я этот киллер. Снайпер. Его снайпер. Там две ружки лежат. Да не мешай ты мне уже. Не мешай, блин. Чё у выпадет сейчас? Чё выпадет, пацаны, а? <гас> Что такое? Опять эта фигня? Это что за фигня? Ну? Давай, последняя надежда, что-то интересное. Опять это тоже, ну что за фигня? Мне три раза подряд одно и то же АВМ скидает. Можно его выбросить, а? Мне он не нравится. Он не выбрасывается, пацаны! Ну что с ним делать, а? Это, блин, обрезка. Блин, Ах, Ну теперь уже нету нифига. Девять к А что а, я по-нуку пал всякой хигни. Ну теперь у меня 10к. Пацаны! Пацаны, кто хочет пульку? Ч так прикольно? А, блин. Да, что ты? Почему? Вы избавьте меня от ничего то Ой, ладно беру 13к всего а сколько там надо пит не 13 о س... so. yes, my... oh, все теперь нормально теперь я буду денег побольше 1к окей okay. а где у нас еще по oh, автомате <slothion> не смей не смей это мое <слотший> это мой автомат Хотя я не знаю, куда он пойдет. А у меня есть... У меня есть еще два места. Куда его... <гас> калашник, нет, калашник. А, там... а что там за девять? Прикольно, но калаш был полуден. <гас> да блин, а ты как он в воздухе меня убивает, в смысле? я в воздухе меня убил. Как так-то? А? Ну и ладно, я хотя бы скр... У Стреляем! О, работает! Перезарядились! теперь зарядились. это будет жестко. Короче. А что за сей... А? фигня какая-то, да? АП-90. АП-90 не стреляет. Опа, побежали. Это моя... Вот это моя. Все. Я сказал все. Так, шок. Миниган! Миниган, ган Мини-ган! мини, -ган! мини -ган, Ой, себе мини выпал, я вообще в шоке был. А, нет, ну и тоже. Мини-ган бы выпал, я вообще в шоке был. Деньги, ну такое, ну, давай. Скипай да. Я зарабатываю больше. Короче, что будем делать? оружки нет. Они прям как чувствуют, да? Чувствуют, у меня все плохо. Все хорошо. Я не... Это плохо. 17 500. Ну, да, многовато. 1750. Ну мы можем немножко по... постоять, подождать. Фух, не знаю. У меня счетчик, конечно, времени нет Я его убрал. Раньше я знал, сколько сейчас времени. Я не знаю второй этаж перейдем скоро, я уверен. Будем там что-то делать. Сделки, все? Не, еще один. Ультима ультимейт. 25 тысяч. Не, все. Я все, я ухожу. Вы меня задолбали. Давай-давай. На, правильно. Ну, правильно. Умереть так умереть уже. В принципе. А что? А что мы... А ч мы умираем? А ч мы умираем? Да ну Умирай! Ааа, -а -а, беги! Бежи, блин! Все, убежал. Фух, нифига себе, а ч так жестко-то? А ч у него за рука такая? забрал -а -а. да. лучше с ним не связываться Чё то у него бомбы че у всех бомбы я не понимаю че у меня нифига нет. Сюда? Сюда? Система не... нет система не ломается она ну и ладно а я хотел как лучше. И куда она пойдет? Миниган тоже, миниган. Эх, фигня, кай. Вот и куда она пойдет? Где он? Выброси. Выброси. сей. Не знаю, он не выбрасывается. везде будет. время будет. 14к, а там сколько надо? О, 25. Не, я все я, я пошел. У меня всего 15 к мне еще 10к не надо. Нифига себе. Да ну нафиг. Я уже так постреляю. до До убежал, нормально. Ага. А пацан, ты видишь, у тебя тут оружка как бы. Не, пистолет. Не, не. Всё, до свидания. До свидания. До свидания, до свидания, да. Так. Кому еще в идти? ну Давайте к этому пацану. В смысле точно? Чего? смысл смысле У тут неплохие? А, странно... Нет, нет. <связь> а, нет, думал, не, не. А, не, нормально. Я думаю, сейчас меня убьет. Не, нифига. Меня убьет. Хотя, а почему? А почему я не могу какое-то оружие выбросить? Калаш, калаш, да ладно, нифига себе. Калаш выпал, нифига. Где он? А его нет. <связь> О, все, вам хана. Меня оттупили. Так. Ладно, против меча приблизить это ну, тупо. Это я зря, конечно, да. А калаш есть? А как они купились? А? В смысле, а как я стрелял с ними? Что? Это мне повезло, я не понял. А как я с них стрелял? Они же не стреляют. Уже. Это мне повезло или что? Ну и ладно. А теперь я вообще не суть, я смысле, я вообще стрелять не могу. Эээ в Ну и ладно, я... походу, вс ⁇ Чары не действуют. Потому что я сломал, походу, вс ⁇ У меня оружие не работают теперь. Ну и ладно. Ч ⁇ это, Бай? Бет, Бет, купить, нет, спасибо. Бет, тысяч, Бет, Не, я Бет, эту штушу. Куплю. зря О, давай что это? В топор или что молот? Мне все равно мест нет. Нет, как-то как я от них избавиться? Я не понимаю. Вот как? Они не избавляются? Я не понимаю. Я и даже если умру, смотрите. Ой. А я не умираю. Смотрите, если я умру даже. Он с оружкой какой-то вот этот не работает, да, допустим, с вот этой АБС. Смотри, бегу, умираю. Мне все равно все оружки появляются. А это нет. Который умер. Тоже появляется. Это почему? Если ну, стрелять, не могу, Не работает. Все, сломалось все. Ага, ну я, проходу все проиграл. Ну, не проиграл, но я не могу стрелять с них. Это, это все плохо. Все, это ГГ. Я не могу... Я, не, я даже с этих оружий не могу стрелять. Никаких. Все, сломались они. Вот так вот. Поиграл, блин. Надо. Они теперь все сломались. Вот, и вот это что покупаю. Зачем? Торно оно не работает. Потратил все свои деньги. Офигеть. Ой-ой-ой. Давай. А фигня. А, я не могу вообще ничего делать, не стрелять ничего. Что мне? О, спасибо, ну ты меня убил. О, покатился. Да, я специально. Это дупляться. Не, не дупляться. Это ГГ. Я не знаю, что делать. Я серию не хочу заканчивать, потому что... А потому что я обещал вам, правильно? Обещал, что я пройду полностью. все, все полностью. Пройду. А тут я бах и закончил. Ну, Если я обещал, то я уже сделаю. Обещаю. Ну смотрите, 30 накат. Ну как-то дроппер. Ну тут дофига чего. Ты на час наверное сколько. Деньги мои деньги все. <смех> мои деньги. Две пятьсот нормально. Я везет. Тащу. Тебе тащил в оружие, но я не могу. Они не стреляют, <смех> а я не могу стрелять в них. Офигеть, Да это нормально. <смех> как я могу? Я не могу. Я вообще с оружиек никаких не могу стрелять. Стреляй, поглядь. Угу. Вот в чем и проблема. Я не могу стрелять с оружиек никаких вообще. ТГГшка просто. О, 30к. Мне сколько там, 31? Ну давай возьмем 31к. Даже 30 лет, все побежали. А Смысл с оружками ходить нет, потому что они, с них стрелять нельзя. Как ты сюда забралась? Ты чё? В смысле? Я жаю барону, ну чё? Ну не надо, ну нет. и не могу стрелять, я не могу. Ну всё, ГГ мне, походу. Что? Кто там стреляет? тысяч, пять тысяч, ну нет Давай, выходи. Нихо. Ну и ладно. Как я не могу стрелять. Я бы, если бы я умирал из оружия, ружки, ну это было бы минус. Но все равно плюс у том что я мог бы хотя бы... 30, 35. Меня хотя бы они не одупляли. Ну, не одупляли. Короче. Не стреляют, не стреляют. Да не могу их выбросить. Кью не работает который выбросить. Ничего не работает. Я не знаю, что делать. Я собираю новые ручки они мне просто... Не ждите смерти. Как? Где мои... Сейтинг? Не, не Как? Там раньше была кнопка очень... Интересная, ее нету, походу. Ее убрали. <связать> да. А раньше там была такая... Ну, типа... Тэп или... Нет, Тэп это было. Шифт. Короче, не помню. Что можно было посмотреть все оружки и перебрать? Как в Майнкрафте, да, почти. Как в Майнкрафте, только... а тут там можно было перебрать. А тут уже убрали ее, не знаю. Мы вот обновили робот, все убрали. А я зря убрали. Я бы мог сейчас выкинуть и все. Раньше они выкидывали, сейчас это Халк, да? О, нормально, давай я, Халк. А -а -а. Все равно оружки не стреляет. Если бы еще починились, я бы вообще похлопал просто, но я не похлопаю. ах кому хлопать? Чему? Шея Халком стал? И че? И что, я Халком стал? И ничего. Ничего не поменял. Смотри, они меня могут убить. Стреляй, давай. Смотри, убить. Здорово. А он меня убивать даже не хочет. Но я его сам час Убил бы но не сейчас, потому что у меня оружие. Опять же сломались. И все, их не починить. они все, они, да, Они сказали, давай до свидания, и все. И просто все, они хотят, они чиниться и все. У меня уже будет 20, у меня будет миллион, блин, но я все равно... Не... А как они, зап... а как они ну Я же не могу смотреть, С разгона, ой! С такой... А, нет, сейчас... Ой, вот запрыгнул. Ну, только мне надо было не трогать ни мычку, ничего. Ну, в принципе, да блин, ну нас надо отобрать оружие и все отобрать. Ну-ка это раз у меня. Ну это плохо. А как это тут стрелять вс? О, давай, будем миллионерами. О, деньги капают, о, нормально. Блин. Мне в секунду 300 баксов, представляете? В секунду 200 или 300 баксов. Так, месяцок и у меня будет миллиард. <sound> но я не буду месяц месяц же, но я что, я посижу еще полчасика и все и уйду. Не, ну может быть я буду дальше развиваться, но ну, я не знаю. Длинная серия и так длинная получается. Не, это плохо. Не, не, не, это, это надо это очень сложно, я не советую тебе. Ну, молодец почему такие тупые ты тоже эти на тупой тут дропперы дешевле стоит сколько стоит 50 тысяч нормально я зарабатываю меньше Хотя не зарабатываю нормально здрасте в гости в гости пришел нафиг, да, называется пришел в гости, а вы меня расстреливаете нормально здрасте что происходит вообще? это Халк, вообще это я? это я, это я, это я же бегаю ну смотри ну да миниган, да ну нафиг откуда ты миниган взял, ну все ну все, это ГГ нам, всему человечеству Миниган откуда-то выкопал, я не знаю. Ну и молодец, Уля. Ну, чем тебе и поздравляю. 16к, а там надо 42. 42к, а у меня только 16. Это вообще 2 два раза меньше. Не больше 2 раза. 18к. Короче, я так и на последний раз играю, ну реально. Я буду всякие там выживалки, ну, это De survival который я играл он интереснее чем это но это просто тупо тупо вот это собирать деньги все даже стрелять нельзя потому что я не могу стрелять Мы в следующий раз будем сбегать там есть одна очень интересная мейден сити или как он называется не помню я в него не играл но я видел я вообще Роблокс не играю. Я вообще в... за этот год я только три раза на него зашел. Три раза вот или четыре. Пицца вот эта, ну короче. Сколько у меня там? Шесть... Плей... Ну, плейлист, шесть видео по Ну, все, я больше не заходил никогда. Я купаю... Тупо... Ну, сколько и времени есть. Я не знаю. О, автомат. Ну, все равно у меня не собирается. где он, если бы он был хотя бы, вот где он, а? вот я не понимаю, как это надо сделать, а ну кресет, умер, да, у меня хотя бы, они нормально, не, я, я умираю, здесь появляюсь, он опять же он стрелять не может, не может, Ничего, ничего. Расширяться можно, а стрелять ничего не может. Я зато Халк. 11к. 42к. Ну, в принципе, да. Я, в принципе, собрал. На... Ну, давайте посмотрим. Что там у нас собралось. Надо будет сделать эту обустройка, или как-нибудь. Вэлс, да, купить. Он не 25 тысяч стоит. 25 тысяч, так как так-то, ну. 46 тысяч. Нормально, я мог бы сразу уже купить. Спасибо, до свидания. До свидания, до свидания. Я буду тебя трогать. Так, 11 тысяч, 13 тысяч. Вот сколько я там минут меня пять не... Ну, даже меньше. 3 минуты я где-то что считай, да? 14 тысяч. Ну такое. Жалко, что нету общей суммы. Ну, всего, всех общих суммы. Ну здорово. Я не могу тебя стрелять. Вот я не могу стрелять, ничего. Вот и все. я не понимаю. Я делал нет у меня я не могу стрелять я не знаю сломалась система стрельбы или не в шоке вообще сейчас 21 тысяч вот сколько мне еще ждать получается я не знаю вот сколько сейчас времени у меня времени дофига уже час дня но у вас не знаю когда он выйдет но у меня час дня вот сейчас нет, вот. я, не я не знаю, я начал вообще где-то в 12 с чем-то. 12 30 Я новый, Ой, бежал. Нормально, я убежал. Ой, бегай, уй. Короче. Что? Что? Он такой цепился. Дай мне. О, да ладно. Ничего себе. Спустя 10 смертей заработаю. Ну, все, вам хана. Вот это вот все время я выпендривался, типа у меня не работает. А теперь у меня заработало. я все вам хана. Вот ты меня убивал уже раз пять, наверное, да? Так, что ты? Пройти. Да пройти, ты ч обустроился, типа такой? Типа обустроился, теперь все хорошо. А смотри, а где он? А где он? А он свалил отсюда. Ну, офигеть. Где вы, а? Вс! Ч ты смотришь, а ну-ка, на. Ч ты смотришь, а? А чё? А ч я стреляю, пить? Я одуплилась. А чё опять? А чё за фигня? Я чё, патроны там? А, ну патроны... А, он вышел. Пфф, ну, молодец. Хотя бы меня не убил. Прикиньте, он вышел и всё. А я такой шмаляю, у него, шмаляю. Чё мы бежим, а? 7000, ни фига себе! Это по-моему самый бомб. ну это по-моему самый большой куш за историю вот этого всего. Да, блин, все равно они, не... они временные походу, одупляются и потом опять, опять замерзли. Как называйте, как хотите, но я так опять фиг. А -а -а. Да, такое. Выходи, батя в здание, вообще-то. Сейчас батя в здание придёт. Недолго ты, конечно, бегал тут. Выпендрился перед всем. Вы, я все, это мисс, Это меньше, только вы меня... Всё, до свидания. Я расстрелял и ушел такой. С чистой душой, типа. <смех> На скобочках. Нет. Потому что... Да, так что Придется вот так вот вон... нажимать и все. Так, все, давай. По 90. Ну, не знаю. А он... Нет. <смех> он перезаряжается вот так. Просто по-божески. Я не знаю. Ну, как ты думал это назвал? Вот это... Нет, нет! За да мои деньги, блин, были. Он перезаряжается, по Да что ты творишь? Деньги мои были, да? Ну, хотя бы кого-то посвели. Это охота на зайцев, да? Получается. Охота, блин, на зайцев. Там перелез, ты, идиот. Леха, не хочет. Хорошо, старый метод. О, со временем. Да что это такое? А -а -а -а. А, офигеть, я пришел, тут уже дома никого нету. Ну ладно, потырю вас сюда. Все, уходим домой. Круто. Ушло домой и неплохо. А я буду вас перестреливать, я хочу. Все. Я даже могу себя дома. Что? Как он перезаряжается, если он это? Да блин, да ладно. Да блин, а пере. А -а -а, так как так-то, ну, ну ладно, фикс. О, оружка. Сейчас новая оружка. Та фигня какая-то выпала, ну. Да. 920 пак, ну такое. Могло бы и больше быть. Какой 800 робоксов? У меня столько денег нет. Что, офигел? 700 робоксов, а? Я даже таких денег нет. Ну да ладно. Да блин, ну так мало, а? Я думал, сейчас тут будет миллион там. Ага, 14 тысяч, день. Значит, 14 тысяч и живи как тут. жить невозможно вообще. Ну я так считаю. Ну блин, а где все, а? Здрасте! Здрасте, это я. Деньги у меня, Деньги я забираю. Все, я справедливый. Я деньги себе забираю, все. Ну может кто-то показаться, что он несправедливый. Ох что... ты, бляха. Блин, ты такое... блять. А нифига себе у меня миниган, как так-то, а? Миниган выпал, блин, такой. Здрасте, я с миниганом уже пришел К вам гость. Так нечестно, вообще-то. Ну, вот там деньги. Ну, я их просрал, наверное. Нет, деньги мои. Ну, так как так-то? Ну, в смысле? Я не, я не деньги, значит, забираю, да? А он мне тут шмаляет. Ну, хоккей, дверь. Ну, теперь я вообще стрелять не могу. Да называется. <связь> опять начинается что Кто это шмаляет, а? Кто -то шмаляет, я не понимаю, а? Что за прет тут происходит? Беспредел какой-то происходит, серьезно Вот как тут все равно Вон, я умираю и все Мне все обнуляет Нифига себе, нормально Что это за такое? Ну ладно, убейте меня, убейте, давайте. Давай, убейте. Та да, блин. Сколько это надо? Пищи, а? пищи, нормально, нормально живем, блин денежки забираем забираем денежки и валим отсюда. Валим, валим, как-нибудь, нормально. Свалил. Так. Ну ладно. Здорово, я умираю. Мне это специально Что Ч ⁇ ты землю ешь? Дурак, что ли? Он берет такую землю. А, все нормально. Чана опять есть. опять здесь со мной. Хана. самое любимое оружие Доставляет кто это сделал, кто ты сделал? Ты это зря что на я вдвоем умер нет я живой ешь <с -мас> что происходит вообще вот опять все опять все опять сломал идиот, а. взял опять все сломал из Ну я оружие от тебя вывезу. Что-нибудь взял, я не знаю. Да как так-то, в смысле? Я и так пытаюсь как-то делать что-то. Нормально. МИГ 59 тысяч, что вам? 59 тысяч? У меня надо, там, 70 тысяч, ну нет, мне надо 60 с чем-то. Где все? Я опять же стрелять не могу, нифига не могу, потому что я молодец. <звук> он, я, он зато умер и держит оружие, наверное. я его нету, <звук> без оружия. Это что-то фигня. Ну почему он не работает? Потому что через раз я не понимаю, как она работает. Надо логику понять, как это работает, и всё. А то я нифига не работаю. Нет! Нормально мне. Я оружие хочу. Какой-то миниган попался. Если ми мини попался, вам и гг уже было. Я с оружием убираю. Я всегда с оружием умираю. Я не знаю, я пытаюсь как-то умереть. не понимаю. Я уже даже не знаю, что делать. ты шмаляешь, а? Я сейчас как пах шмальный. Мне вообще деньги нужны тут. Сколько он? 920. <звук> Что он <вас> боролся, блин? <звук> 8. 000. 9 тысяч. Давай, 10 тысяч. Мне вообще миллион бы неплохо было. Мне неплохо было, если миллион бы взял. Вообще в замечательном не было. Здрасте. Да здрасте, я не понимаю. Вы что не здороваетесь, а? С гости пришли, блин. А ты тут бегаешь. А ну-ка деньги отдать. О! О, блядь, начинается. Здрасте, значит, это я. Ну здрасте, и что вы Я убегу. Блядь. О, меня сейчас... <смех> Скипы быстрее. 25 пять баксов, офиген. Не, я лучше домой пойду, а то мне что-то тут не нравится. Все плохо у вас тут. У вас тут все плохо, я ухожу домой. Ну как ухожу? Пытаюсь. О, 2500. Нормально, нормально. Ну, не очень, конечно. Да, блях, уйди отсюда, меня сейчас убьют. Ну и ладно, убивай меня, все, пофиг. Да, да блин, уйди домой. Уже, да, домой я пошел все. Что происходит со мной? Я вообще... Мне капец. 29 Да меня кто-то украл что-то. Ну, у меня было больше как минимум 40 должно быть тысяч. Ну, я бы не против был бы, если бы мне так было. А она сверху падает? Не, не знаю. В некоторых тайконах она сверху падает тупо и все. Я не знаю, в... я не знаю. Будете ли вы полностью видео смотреть, потому что она очень длинная будет. Я вас уверяю, серьезно. Не шучу, а я все равно затохать у меня оружие. Обнулилась. не обнулилась, но я бы не против, был, потому что у меня оружие такое ну я хотел бы, чтобы не осталось Что да, КБС и М4А1. Вот это еще более прикольно. А остальное фигня. А, реально, фигня полная. Остальные оружия не нравится. Здоровый, ч? Гости ко мне приходит. Я не хочу. Я-то я мы. Я не рад таких гостей, которые хотят меня лицо. Смывать. Я таких гостей не рад. 75 пицу. Вс? вс, походу я все сделал скоро может быть я уже закончу тут блин снайперская винтовка но ничего нету я все равно ничем не остался давай денежки хотя бы заберем вот что она сделала бляха нифига тебе она меня вывернула на да мне все равно мне все равно скучно. Ну, пускай выворачивает, мне понял что дорога чё ты, чё ты, ты Не, все, я сейчас закрыл. Здрасте, это я, блин И чё Ну и все, молодец Пфф. А только тут не падает на моя личная Падает она блин. Пускай падает уже на улице Но не у него Моего, моего супер здания Короче что нам надо вообще нам надо... О, Вэлс, чтобы не всякие тут люди не ходили. И так, это Вэлс. Я всё равно перекрытию. Серьезно, меряю. 50 тысяч. 37 тысяч. Халк. Здорово, я Халк. Здрасте, Халк. Здрасте, блин. Это я. Я могу вас убить. На я не буду. Давай, быстренько про... Прорвемся. <смех> ну и ладно, хотя бы у меня оружие работают. Да не работают, они не сломались. Я хоть сто раз тут умирать. Это не работает. Что там в булаве? Кто стреляет? Кто? Ко мне? Кто? Стреляет. Кто стреляет? Ты стреляешь? Офигеть, откуда у тебя? Так убить где не, не везю. Я даже если так сделаю, мне все равно оружие. Здрасте! Ааа, бежим! Давай, забирай мне все, забирай! мини А нет, вебс, а что такое вебс? Фигня какая-то. Веб, блин. Да блин, я даже вlli, вll, не дал. Меня на два раза убили. Даблкил сделал почти. Но все равно у меня оружие не работает. Надо было вначале мне подумать, что брать. А то я набрал всякой фигни. Они теперь у меня весь инвентарь с всякой фигней. И теперь не пройдешь. Я, сам, я сам не могу привыкнуть потому что я купил себе э, двойной вэлс. Я не могу перейти, я стену покупал. Я не могу пройти давай еще раз купим чтобы не вообще не прошел никто так ищу ну, по мне а, зашел блин домой ну за твой с оружием зашел я специально умираю но у меня сторона оружие не дупляется я все у меня уже надежды нет на то что они заработают может у меня шоп какой-то, не знаю. Угу, шоп, я не знаю. Сеттинг. Как? Какой как я могу оружие выбросить, да? Опа. Опа, опа. Док. Да ладно, я нашел, походу, читерную. <связь> так, УЗИ. АК-47. О, все, я вам хана. А чё она не а, не работает? Уже не очень она. Драгонов. О -о. Ну, она не работает, походу, да? Драгонов не работает. Ну, какая? Дигл работал. УЗИ. Ну, УЗИ хотя бы работает. Хотя бы что-то работает. А то я А я. А то я боялся, что у меня всё ГГ. Где, где? сюда-сюда. Вс, я работаю. Да. Да, давай. Так как так, да? ну смысл у него ХП не было. Хорошо, с нему не лезем. Он бессмертный какой-то. Меня замуровал, блин, в стене. Я вообще выйти не могу. Не, ладно, пускай живет. Этот пускай живет. Он бессмертный. Куда ты вышел? А что у меня там еще есть? Так. Пока с КБС. КБС хорошо. Нормально. У меня все такие пули стрельные, хорошие. Ну вообще нашибись. Ну, ладно. Ну да, ладно, я понял, не ори. Понял, не ори. Не орм. Так, паня. Да кому и как я себе наношу? -то? Вс, просто дабл кил делает. Он угол уходи. А, уходи отсюда. До свидания. Дядя на сюда. Но он летится, в смысле? Он ч, бессмертный? Он летится и. Нифига себе. Походу, бессмертный, пацаны. Он просто... Он лечит блин, и всё, я не понимаю. Сколько? Две пятьсот. Нормально. Две пятьсот, ну, блин. Ну, не э откуда, блин? откуда он взял? В смысле? Со, со, со своей маленькой пушкой, блин. Я выбегаю такой, он меня вот встречает, блин. Так, нет, ага. Не, это фигня. Не, выкинь ее, Не, фу, фигня. ак А Почему ак семь не работает? <Israeli> <growers> Опа, пушечка, пушечка моя, давай, давай, давай, Мо. Мо! в смысле, не понял, такой еще и нет, блин, мне никак, ну не, ну ладно, окей, а где а УЗИ, УЗИ, окей, о, все, это уже хорошо, вам всем, конечно, не капец, потому что у них тоже оружие неплохие. Я видел, кстати, какие у них оружие. У них неплохие оружие. У них миниганы есть, у меня нифига нету. У меня есть таких оружия вообще нет. Ну все, крышу я сделал. молодец. Да блин, скоро мы будем заканчивать, наверное, вот это. Да что вы... Как оно ко мне прилетает? В смысле? Почему? Уйдите отсюда. Или оружие нормальное, нет? Скипай. Скипай. Это поинтересней, что. -то. МП. По-моему... Да, так это, по-моему, в, в... Сталкере. да-да-да. Сразу вспомнил. Да блин, отдай а мне взять оружие, дебил! Я оружие даже не могу взять, потому что меня убивают тупо. Все, оружие, блин. Они меня просто убивают, я не могу пройти, блин. Такие, ты не пройдешь, Хотя я прошел. И вам ГД. Да как так Так Где вы? Где вы? Да никого нету, они убивают меня просто тупо. Берут и убивают, я не понимаю. Ну ладно, на базе я буду, буду Кто убивает меня, а? Это кто этот? Это? Ну все, уже никто. Ты, вот это ты. Черт. <соторит> <соторит> он вот этот светящийся убил, бегает, бегает и несет. Кому а, он, он всех убивает. надо всех убивать? Этот мужик, ну не мужик, пацан какой-то светящийся. Его надо убивать как минимум как можно быстрее что он реально в принципе, не бьет всех бей <звук> интересно у меня они есть да так что это бай лайф ты все походу сейчас мы купим э -э светильники всякие светильники освещение как хотите наверное. и все они 15 тысяч стоит по моему не да? так ну, выходите, алё. Так вон он, ну я же вижу его. Вон он бегает, бегает. Черт. Черт. Ну, что такое? Как это он, как он так это делает, а? Ты вообще-то мне урона не нанёшь. Что ты киваешь головой? Такой убил его. Кивает головой типа. Да, меня убили. Вот идиот. Как так можно? Ну, ну ладно, давайте покупаем освещение и все. Покупаем, давай, все. Купили освещение, все на этом, да? Или... <связывая> давайте Халком саним. Что если Халком стал? <связывая> э, То почему? <связывая> ладно, хорошо, Халком нельзя быть. Халк где-то не одобряет. Походу все на этом, да? Но тут больше ничего я не вижу. Нужен пару раз еще пострелять и все, в принципе в принципе, да. Ладно, берем мы. АК-47. А, не рабочий. Это жалко. Аук. Давай побежали. Убьем пару человек, я не знаю, зачем. Ну, просто ради Проиграли, ничего страшного. А, все, все. Патроны кончились. МП-5. А -а -а -а. О, нормально. Сталкер! Надо, надо, надо. Ну, все, походу с вами прощаюсь. Ссылка на плывлицы, ролики в описании Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока.